Бонжур, лизами! Здравствуйте, друзья! Еще один яблочный пирог в моей коллекции. В муку всыпаю сахарную пудру и соль. Соединяю и следом закидываю холодное сливочное масло, порезанное на мелкие кубики. Пропускаю всю массу через пальцы до получения песочной консистенции. В стакан с ледяной водой вливаю уксус, перемешиваю и ввожу воду в тесто в два приема. Замешиваю тугое тесто. Разделю его на две неравные части, оберну пленкой и в холодильник на 30 минут. А сейчас крем. Крем будет заварной на основе сгущенного молока. Яйца, у меня три маленьких, сгущенку и крахмал. Тщательно перемешаю и на огонь. Кастрюля с толстым дном, так надежнее. Вливаю молоко в два приема не переставая интенсивно помешивать. Проварить крем пару минут до полного загустения. Он готов, можно отключать плитку. С яблок удалить кожицу, разделить на 4 части и порезать на тонкие слайсы. В еще горячий крем закинуть яблоки и хорошо все соединить. Часть теста покрупнее раскатать в пласт и поместить его в форму для духовки. Края как следует прижать к бортикам. Дно теста проткнуть вилкой. Залить крем с яблоками, тщательно разровнять, края теста опустить на крем. В этот пирог можно положить несколько кусочков холодного сливочного масла. Вторую часть теста натереть на крупной терке. Равномерно распределить всю стружку. Отправить пирог в духовку на 50 минут. Температура 180 градусов. Пирог красиво подрумянился. Вынуть его из формы и дать остыть. Этот пирог вкуснее всего чуть теплым или холодным. Чем больше яблок, тем лучше. В таком случае порцию крема можно уменьшить. Пробуйте, готовьте, а я вам говорю. Бон аппети и абенто!